Бога голубое, мой дом, сияние неземное, мир, радость в нем. Там будем петь мы вечно, и в славе бесконечно, Вечность с Христом любимым будем проводить. Споем в дивном хоре Ангелы будут творить, У неба, олеем, рая С Господом ходить Небо голубое очень мой дом сияние земное, Мир радость в нем все родными И вовсе не чужими Любовь Христа Иисуса Всех объедини Со всех концов планеты Сольются Божьи дети Прекрасное созвучье В небесах все огласи Голубое, очи мой дом, сияние неземное, мир радость в нем Там станут молодыми, старцы совсем иными, плач и стенанье в доме, вечно мне слыха. Те, кто страдали много, кого судили строго, в Золотом Граде Божьем будут отдыхать. Те, кто страдали много, кого судили строго, в Золотом Граде Божьем. Будут Будут отдыхать, в золотом граде Божьем будут отдыхать.